Здравствуйте. В эфире школу студии Киры Соболь и время для лунных вешек или лунного гороскопа на период с 21 апреля по 2 мая 2021 года. В апреле нас ждет последнее полнолуние перед светлым праздником Пасхи. Это полнолуние очень важное. Оно предваряет светлый праздник Пасхи. Мастера в эти дни совершают большое моление перед Страстной Седмицей. Четверг. 29 апреля будет чистый четверг и плетение пояса Богородицы на чтении 12 Евангелия. Обязательно посетите вечернюю службу этого дня. Действия этого дня влияют на весь год, а порой и на три года. Совершайте важные верные моления действий в этот день и в Страстную седьмицу. Дни будут достаточно сложные, особенно в плане деловых встреч будут провокации, подколки, ерничество. Если вы уверены в тех, с кем встречаетесь, то встречайтесь спокойно, встреча принесет много полезной информации, причем обоюдно выгодно. Если не уверены в людях или встречаетесь с новыми людьми, то не стоит встречаться и принимать важную информацию. Дни хороши для того, чтобы подвести итоги и через два 3 дня прописать свои планы на месяц. Включить в план на месяц встречи, обучение, прочтение новых полезных книг. Хороши эти дни для уборки, уборки в квартире, наведения порядка в документах. Можно начать делать уборку к Пасхе. Прописать в плане, как и что вы будете убирать, в каком объеме и в какие дни. Нужно ли писать планы? Каждый решает сам для себя. Но что написано пером, не вырубишь и топором. Планы дисциплинируют. Они показывают направление, вектор движения, а также они помогают лучше осознать свои планы, желания. Планы помогают вам удерживать внимание на своих желаниях и однозначно помогают концентрации на своих собственных задачах, не отвлекаясь на проблемы других людей. Планы помогают вам равномерно организовать свой день, избежать суматохи и суеты в подготовке к Пасхе. Планы помогут реализовать все свои желания в нужное время, лучшее для того или иного дела. И именно планы помогают создавать новую реальность, проявиться в этом мире в полной мере. В четверг, пятницу и воскресенье можно заняться своим домом. Хорошо обустраивать свой дом, в этот день особенно. 24 и 25 апреля пройдет девятый круг мастеров, посвященный тайнам дома, сакральным словам, влияющим на богатство дома и на достойную жизнь всех живущих в нем людей. А также слушатели девятого круга мастеров узнают о том, что такое стол, очаг, дверь, о силе угла хозяины и хозяйки, а также о способе чистки дома от негатива и о том, как создать мощную защиту своего дома. Сфера здоровья будет упадок сил, настроения и раздражения. Стрижки в воскресенье не проводить. Со среды хорошо начинать тот или иной оздоровительный омолаживающий курс. Важны активность, растяжки, можно делать дальние прогулки, легкие пробежки. В субботу можно пить травяные чаи. В среду можно пройти обследование. В четверг можно получить описание. Сфера любви. Встречаться с любимыми, родными и друзьями хорошо в среду, четверг, пятницу. Пятницу и субботу ⁇ дни слова, магической силы. Помните, что в эти дни слово заряжено еще вашим личным посылом. Пусть этот посыл будет добрым и осознанным. Воскресенье. 25 апреля ⁇ прекрасный день для примирения если вы с кем-то в столе но не пишите смс с извинениями лучше позвоните и поговорить также вам могут позвонить и попросить прощения прощайте и не таите обид и злости на обидчика сфера денег Прошу в среду и четверг оплачивать счета покупать тренинги в пятницу хорошо посчитать свои затраты за предыдущий месяц прописать свои предстоящие расходы подумать прописать как уменьшить свои расходы исключить ненужные и пустые траты В понедельник 26 апреля хорошо заниматься интеллектуальной работой изучить сферу денег более глубоко почитать книги о финансовой грамотности и грамотном распределении денежных средств в своем бюджете. Руна этого периода, Турисад, символизирует одновременно и Тора, и великанов. Тора обладает некоторыми чертами сходства с Великанами и единственный из асов способен сравниться с ними в физической силе. Руна, передатчик и носитель энергии, Поэтому ее можно объединять с другими рунами, чтобы магическая формула сработала эффективнее. Войти в контакт с силой Турисас несложно. Проще всего сделать это посредством любой достаточно сильной эмоции, радости, веры, надежды и любви. Чем сильнее проявится эмоция, тем активнее включится энергия турисаз. Руна Означает силу, природную мощь, предрекает человеку защиту высших сил. Руна приносит везение, удачу. Но не забывайте, что не стоит поддаваться собственной лени. Перестав делать дела, можно упустить удачу и везение. Турисас та руна, которая проявляется в символе очень мощной защиты, расклада. Другие положительные значения руны – удача, подарок судьбы, как правило, неожиданно. Человек, которому она выпала, оказался или еще окажется в нужном месте в подходящее время. Она указывает на необходимость сломать стереотипы и стены, которые человек сам возводит перед собой. Все, что мешает развитию и пути к успеху должно остаться позади иначе регресс не заставит себя ждать руна Турисас помогает человеку разрушить все старое что мешает продвижению вперед это изменение личности в лучшую сторону освобождение атаков застарелых комплекс обид и психологических зажимов также руна помогает создать пространство для строительства чего-то нового Руна предупреждает о некой ситуации, в которой требуется полная отдача от человека. Символ времени, который требуется, чтобы познать себя, проанализировать свою жизнь и найти правильные ответы на волнующие вопросы. Анализ касается в первую очередь прошлого. От него нужно освободиться, чтобы получить энергию для движения вперед. Указывает. Что в жизни наступил момент прозрения, поиск истины должен закончиться нахождением верного ответа. И требуется наполнить себя энергией, чтобы двигаться дальше и получить силы на свершение всех дел. Турисас помогает ускорить духовное развитие человека, добиться активного прогресса, но через остановку момент переосмысления. Руной Турисас нужно пользоваться очень аккуратно, поскольку она наделена невероятными мощью и силой. Итак, руна Турисас. У славян она называется руна Дождьбок Руна Дождьбок отображает благо во всех разумениях этого слова, от радости, сопутствующей любви до материального богатства. Важнейшим атрибутом этого бога является древний котел неисчерпаемых благ и рок изобилия. Руна должна восприниматься и как совет прислушаться к партнеру, не береть на пролом. Из-за чрезмерного стремления настаивать на своем может возникнуть серьезное непонимание. Принимайте руну Турисас с любовью и благодарностью. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, всего доброго.